Постарел султан, а дрях, а гарем все такой же большой, как и в молодости. Приходит смотрительница гарема и говорит, «Ой, султан, я все понимаю, но не мешало бы исполнить супружеский долг». Он, «Ох, ладно, зови всех». Она, «Как всех? Я сказал всех, значит всех». Позвала на всех, выстроила их в один ряд. И говорит, раздевайтесь все, разделись. Он поворачивайтесь, нагибайтесь, подходит каждый, целует их в попочку. Каждую перецеловал и говорит: Ох, все, что я могу.